Здравствуйте! Я вас приветствую на канале «Русский язык. Поэзия. Текст». И сегодня мы готовимся к сдаче экзамена, к сдаче ОГЭ в девятом классе. Задание 13. Выберите предложение с однородным подчинением придаточных. Первое предложение. «Я забывал, что сова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрикушек, которыми их увешали». Второе предложение. «И кажется, в мире, как прежде, есть страны, куда не ступала людская нога, где в солнечных рощах живут великаны и светят в прозрачной воде жемчуга». Обратите внимание, что запятые намеренно я не поставила для того, чтобы немножко усложнить нашу задачу. Итак, вначале мы, естественно, прочитав предложение и ним их смысл, первое говорит о том, что слова сами по себе обладают важным значением и второе предложение говорит о странах куда не ступала людская нога итак посмотрим как нужно выделить грамматические основы первая основа я забывал вторая слова могут заключать и значить третья основа увешали обратите внимание Третье предложение у нас односоставное, неопределённое, личное. Здесь же показаны средства связи. Это союз «что», союзное слово «которыми» и сочинительный союз «и». Посмотрите также, пока знаки запятые не стоят, посмотрите на скобки. Вот уже появились у нас запятые скобками Квадратными показано главное предложение. К нему относятся два придаточных, которые следуют друг за другом. Зададим вопрос. Я забывал о чем? Что слова сами по себе могут что-то заключать и значить помимо побрякушек. Побрякушек каких? Которыми их увешали? Мы можем сделать вывод, что... У нас предложения следует одно за другим. Первый вопрос мы задаем от главного предложения «я забывал». Второй вопрос мы задаем от слова «побрякушек». От существительного побрикушек каких, которыми их увешали. Перед нами сложно подчиненное с предаточным определительным. Вот перед нами появилась схема, и мы видим на этой схеме. Итак, перед нами предложение сложно с двумя придаточными, соединенными последовательным подчинением. Я добавлю, просто для ответа, экзаменационного ответа вам это не нужно, но поскольку в предложении у нас были пропущены знаки припинания, я скажу, что здесь есть во второй части сложного предложения, здесь есть уточняющее дополнение, помимо побрякушек. И оно выделяется запятыми. И еще одно предложение. «И кажется, в мире, как прежде, есть страны, куда не ступала людская нога, где в солнечных рощах живут великаны и светят в прозрачной воде жемчуга». Выделены грамматические основы. Первая основа – «есть страны», вторая основа – «не ступала нога», третья основа – «живут великаны», и четвертая основа – «светят жемчуга». Основы найдены… Средствами связи здесь являются союзное слово «куда», союзное слово «где». Кроме того, здесь есть также сочинительный союз «и» в начале предложения, но мы на него можем не обращать внимания. И соединительная, сочинительная связь есть между последними двумя предложениями. Теперь давайте мы посмотрим на то, как поставлены скобки, и указано главное предаточное предложение. Первое предложение осложнено водным словом. Это слово кажется. И в этом же предложении мы видим оборот. Сравнительный оборот «как прежде», который также выделяется запятыми. Все это в главной части. И, кажется, в мире «как прежде» есть страны. Страны какие? Задаем вопрос к остальным придаточным предложениям. Страны какие? Куда не ступала людская нога, где в солнечных рощах живут великаны и где светят в прозрачной воде жемчуга. Поскольку все наши предаточные отвечают на один и тот же вопрос, страны какие, следовательно, перед нами сложно подчиненное предложение с однородным соподчинением предаточных. Значит, сравним первую схему, схему первого предложения. Посмотрите на нее сейчас. И сравним с ней. Схему нашего второго предложения. Правильный ответ будет на наше задание. Посмотрите еще раз на задание. Выберите предложение с однородным подчинением придаточных Правильный ответ будет ответ 2. Вы должны записать этот ответ в бланк ответов. На этом наше сегодняшнее занятие завершено. Я желаю вам успешной учебы. Всего хорошего. До новых встреч!